приветствую вас дорогие друзья с вами Алла Вишневецкая и это гороскоп для знака близнецы на март 2022 года поздравляю вас кстати с первым месяцем весны итак начнем мы с того что в марте начинает складываться очень благоприятный для вас аспект это соединение Юпитера и Нептуна в вашем десятом доме. К слову, это соединение продлится по май 2022 года. И оно даст вам желание и возможность реализовать какую-то мечту, то, к чему вы очень давно стремились. В первую очередь это может касаться вашей карьерной реализации, реализации в социуме. Но в целом данное соединение – может отразиться и на теме личной жизни, зависимо от того, какие приоритеты у вас на данный момент. Поэтому в первую очередь фокусируйтесь на ваших желаниях. Кстати, недавно на моем канале было видео о Нептуне, и там я рассказывала, как правильно мечтать, и говорила о том, что в принципе... Вот мечтать сейчас очень полезно, пока Нептун находится в рыбах, в знаке своей обители. А это бывает раз в 200 лет. И э, сейчас вот, э, это все усиливается за счет соединения Нептуна с Юпитером. Поэтому обязательно используйте этот период. И важно в это время не только желать но и представлять себе визуализировать то к чему вы стремитесь 2 числа будет новолуние в рыбах и оно как раз таки подходит для того чтобы составлять карту желаний ставить перед собой вот цели максимально так знаете конкретно красочно к слову это новолуние будет в аспекте курану поэтому оно может дать стремительное вот, течение событий, поэтому желания, которые вы загадаете в это новолуние, могут исполниться быстрее, чем вы думаете. Начало марта — это такой особенный период, период, когда нужно будет подвести итоги, поставить точки в каких-то важных вопросах, по большей части это касается Венеры. Все-таки она уже на выходе из Козерога, и она будет соединяться с Марсом и Плутоном в период до 6 числа. И, соответственно, до этого Венера в Козероге петляла, она была ретроградной. И сейчас она финально проходит те участки гороскопов, которых бывало ранее. И это может давать вам ощущение внутреннее, что пора вот поставить в каком-то вопросе точку, в чем-то подвести итог. Это может касаться ваших финансовых дел, это может касаться личной жизни, отношений с какими-то людьми. Это может вообще, знаете, дать такую зачистку окружения, когда вы будете прям вот очень щепетильно относиться к тем людям, которых впускаете в свой круг. Но в целом это также и акцент на ваш восьмой дом. И этот акцент был у вас первые два месяца этого года. Это январь и февраль. И это могло давать некую стрессовость в жизни, насыщенность событий. И внутреннее напряжение присутствовало все это время у каждого разные причины были но скажем это был неспокойный для вас период и сейчас это уже кульминирует эта тема и после 6 числа венера и марс переходят в водолей в воздушный легкий знак и они выходят из вашего восьмого сектора такого темного напряженного и это даст вам ощущение облегчения. Это даст вам ощущение, будто бы вы можете дышать полной грудью. Будто бы вы освободились от какой-то темы, которая вас давила. И поэтому в эмоциональном плане март очень хороший. Кстати, вот эту итоговость месяца. Именно начало месяца будет давать и соединение Меркурия и Сатурна, желание все разложить по полочкам, желание, скажем так, структурировать все, что присутствует э, в списке ваших приоритетов. Поэтому это хорошее время, чтобы избавиться от тех тем, на которые вам не стоит тратить свое время и усилия. С 5 по 13 число Солнце будет в соединении с Юпитером и Нептуном в вашем десятом доме. Это очень яркий период, который многим даст, ну как минимум, это ощущение внутреннего подъема, оптимизм, веру в себя, веру в то, что все получится. Это может дать вам желание начать новый вид деятельности, это может дать вам новый виток в карьере, интересные предложения. Это в целом должно давать какой-то новый сценарий развития ситуации, которую вы очень долго ждали. К слову, с 10 по 27 число Меркурий, планета коммуникации, будет находиться в рыбах, Рыба это у нас такой очень творческий знак, водный, эмоциональный. Поэтому разум в этот период не будет подчинен логике, здравому смыслу. Разум будет подчинен нашей интуиции, нашим желаниям, внутренним порывам. Поэтому время будет исключительно благоприятное для творческих людей. И многие из вас в марте могут прям либо вдохновение сильное почувствовать, либо вот просто желание творить, независимо от того, чем вы занимаетесь, кто вы по профессии, у вас может быть желание творчески себя проявить, и не ограничивайте себя в этом. 17 числа будет интересный, хоть и не продолжительный аспект, это секстиль между вашим управителем Меркурием и Ураном. Этот аспект может внести элемент совершенно неожиданных событий в вашу жизнь – это может быть неожиданная встреча, интересное предложение. Но в целом это хороший период, чтобы составлять планы, прогнозы на будущее, формировать вот определенное видение того, в каком направлении вы будете идти дальше. И это хороший день для встречи с друзьями, для того, чтобы коллективно выполнять какую-то задачу. 18 числа будет полнолуние в Деве. Очень такое интересное будет полнолуние в аспекте к Плутону. К слову, полнолуние происходит в вашем четвертом секторе, который представляет основу нашей жизни. Это то, на что мы привыкли опираться, наш фундамент, то, в чем мы уверены. Это наши корни, родственники, тема недвижимости, жилья, семьи. И вот Плутон будет преобразовывать это все. Это момент выводов, завершения. Например, ваш ребенок может выходить замуж, жениться, и это прям вот в корне меняет вашу жизнь. Это может быть ваш выход из декретного отпуска. Это может быть вот ваша готовность переехать. Это может быть ваша готовность вот что-то в себе. Кардинально изменить по-другому выстраивать отношения с теми кто является вашими родственниками но в целом это такие серьезные внутренние в первую очередь изменения и они не сразу могут даже быть видны окружающим с 21 по 23 число ваш управитель меркурий соединится с нептуном и юпитером это период когда вы можете быть поглощены какой-то идеей и знаете это может быть даже такое ощущение собственного всемогущества, когда море по колено, но это немножко, знаете, такое искаженное чувство. Вы действительно можете ощущать определенный внутренний подъем, но не стоит этой энергии всецело доверяться, поскольку в этот период вы склонны немножко так преувеличивать свои возможности и немножко так, видеть реальность приукрашенной. Вообще, вот вам стоит обращать внимание на то, что вам говорят в этом месяце. Есть такое ощущение по вашему прогнозу, что будут пытаться создать вот иллюзию вокруг вас. Во всяком случае, риск такой есть. Поэтому доверяйте себе и не относитесь, скажем так, настороженно. К ситуациям, когда вот раньше все было вот так очень плохо, и сейчас вам начинают рассказывать вот какие-то сказки. Вот в этом моменте будьте поаккуратнее, а так в целом месяц у вас очень хороший. Кстати, 28 числа соединиться Венера с Сатурном. Это период, когда не стоит планировать крупные покупки, и вообще вот покупки косметики, украшений, чего-то для души, это аспект такой прижимистости, когда нет желания тратить свои деньги Это неблагоприятное время для отпуска, отдыха, особенно чтобы что-то бронировать, куда-то отправляться в поездку А также этот аспект может давать такой немножко холодок черствовости в отношениях Но для работы, для деловых отношений время идеальное ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Спасибо большое за просмотр. Обязательно делитесь этим видео с вашими друзьями и знакомыми. А также пишите в комментариях, как у вас проходит этот месяц. Мне будет очень интересно увидеть, как эти аспекты проигрываются в ваших судьбах. Спасибо большое всем. Всем пока-пока.